Привет! Кучом? Я продаю кое-что ценное. Хочешь купить? Ага, трусы, что ли? Нет, твой арбуз. То есть свежий арбуз. Чао! Ну, спелый, сочный, вкусный. Мне просто продать его надо. Жаркий мальчик, что ли, что арбузы продаешь? Ну, no, ну, no. надо продать, сказал Трамп. Так съешь. Не, он смертельный, сочный. Просто не то написал. У тебя такая бурная фантазия? Ты берешь арбуз или нет? Тебе 13 или 14 или меньше? 13. Понятно. Но арбузы нужно продать. Покупай быстро. Да, я так и поняла, что Дональд Трамп просит тебя продать арбуз. Охотно верю. Ну да. А какого ты в США забыл? Я в Украине сейчас. Трамп ко мне в гости приехал. Когда? Завтра в прошлую среду. То ли я тупая, то ли лыжи не едут. Завтра в прошлую среду. Да, в один он ночью приезжал. Ой, яру! ру, Покупать и не орать. У нас четверг. Время не обозначается в 24.01, Ну и на прошлой неделе он не мог к тебе приехать, тем более на Украину. Мог, ему без С каких пор США с Украиной задружила, что налаживают торговлю? Ну я же Владимир Путин, я умею договариваться. А, вот оно что. Что, покупаешь? А ничего, что Путина как бы за 60, а тебе 13? В глаголах мягкий знак ставится. Покупаешь. А ты знал, что Путин это Путин, поэтому мне 13. Я не дружу с мягким знаком. Да, я вижу. Он меня взял и кинул на пол. Мне больно было. А потом пришел Джон Сина и взял меня и кинул вверх. И я упал на голову. Рикардо Милосо. Ну, офигеть, у тебя знакомые, да. И спортсмены, стриптизеры и президенты. Еще Тимошенко сзади стоит, только Да, я понимаю, это секретно. Стой, она идет ко мне. А с украинским президентом чего не дружишь, что ли? Он же ближе. Она меня взяла и кинула в телевизор. Петр Порошенко? Точно. Он пока что работает на огороде. Зимой? У него там лето. А, ну ясно. Ну ладно, мне принесли какой-то белый порошок. Я пошел. Ну давай, удачи. Я взял твою, Тимошенку. я йо Дарошенко, бич. Из моей палец. <музыка> Есть пять шутеров, и... То есть я хотел написать привет, просто не то написал. Сынуль, а что ты там делаешь? Цу, не цу ко мне, как ты с матерью говоришь. Ты что такое делаешь? Платбу. Это ты что? Ми, без компьютера будешь месяц сидеть. Капец, блин! И не просто сидеть, а на бутылке. Сурово очень. Теперь не будешь цокать? Не буду. Хорошо, я тебя простила. Благодарю. Можете в комп играть. Спасибо. Привет! Мне взять ремень? Можно? Ну давай, вставай задом. Стал. Разворачиваю тебя и героически даю по лецу. Вот так вот. Будешь знать, как в компухтер играть. Завтра твоя! Привет! Политаработает работает в 6 утра! Да? ты точно не брала тот белый порошочек? Точно не брала. А я брал. Ты не обидишься, если я тебя разбужу завтра в 6 утра, любимый? Что тут происходит? Кто ты? А я твоя бывшая девушка Полина и мне 19 лет. А я еще в яйцеклетке. Как ты могла меня видеть? Хочешь в субботу на Масленицу сходить в 11 часов? Ну го. Я в субботу доте. Работай с 6 утра и до 11 утра! Скажи моё имя. Дима, чечек твоё имя. А, я думал, я Костя, ну ладно. Хочешь много зарабатывать? Скачай Алимтрейд и 1xbet. Если что, не рекламка. Ой, ты 17-летка, которая выглядишь на 32? Я угадал? Я мужик. А я твоя мама. Стоп, я сейчас проверю. А ну быстро спать! Сейчас-утро. Сейчас Часа утра нету. Есть! Есть сейчас ночи и сейчас дня. Короче, мам, дай деньги. А ты заслужил? Да, я двойку принес. Ого, какой умный ребенок! Но единственное, что я могу тебе дать, так это по лицу. За что? Я же умный, за двойку. Двойка вам? В дневнике. А моя личика тут. Не надо бить меня. Или я начну файт. Не посмеешь. Ты уверена? С матерью файта не устраивает. Файт! ты приемный, ай, больно в ноге, ай, я ее сломал, финишем, штаны за 40 гривен ты мне должен, я выиграл, так как мама споткнулась об штаны, за должность ты выиграл, мама, позови батю, А всем спасибо, кто досмотрел до этого момента, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал, также напишите комментарий, потому что я все комментарии читаю. И да, если ты хочешь новый выпуск по троллингу в анонимных чатах, то пиши в комментариях. Все, всем пока, я все комментарии